Определим объем налитой в мензурку жидкости. Для этого сначала определим цену деления шкалы мензурки. Найдем разность между двумя ближайшими обозначенными делениями. Сосчитаем количество необозначенных делений между ними. Получаем цену деления шкалы прибора. Теперь можно определить объем налитой в мензурку жидкости. К ближайшему обозначенному делению прибавим число необозначенных делений до уровня воды, умноженному на цену деления. Погрешность измерения равна половине цены деления шкалы прибора. Поэтому с учетом погрешности измерения объем воды в мензурке запишется так.